Здравствуйте, информагентство Ледокол. Вы наемный работник? Нет, не наемный работник, я пенсионер. А ваши родственники, дети, внуки, наемные работники? Ну да, дети работают. Ну кто где? У меня... Значит, есть одна маленькая просьба, даже не маленькая, а очень большая просьба. Я хочу обратиться ко, всем, ко всей молодежи не только города Саратова, но и вообще нашей страны. Пусть прежде чем, так скажем, подписывать, как же это называется, призыв, который значит, выставляют господа Навальный, НОД, Особенно НОТ. НОТ, значит, призывает подписать э, петицию для того, чтобы изменить Конституцию. Изменив Конституцию, тем самым, получается, мы ее признаем как э, действующую Конституцию. Но насколько, насколько всем известно, что эта Конституция вообще никак не могла э, быть э, действующей там по ряду очень многих э, юридических.. Э, Таких, так скажем, отклонений, которые существуют, то и получается, что эта конституция недействительна. Во-первых, ее при, приняли, так скажем, люди, еще бывшие граждане СССР. Как же эти люди, которые значит, являются гражданами СССР, принимают конституцию Российской Федерации? Никак. Составляли эту конституцию Российской Федерации тоже те же люди СССР. Получается, РФ еще не было, а конституция появилась. Это первый аспект. Второй аспект. А где бы вы видели, что э, эта Конституция является основным законом действительно Российской Федерации? Где вы видели там подпись, печати, где вы видели, что ее действительно приняли в бо большая часть населения Российской Федерации? Нигде это не документировано и нигде это не показано. А коль так, как мы можем говорить, что она действующая? Это вот поэтому я и призываю молодежь, чтобы они, прежде чем что-то делали, всегда думали о том, что своими изменениями они просто-напросто себя так закабалят, что никогда больше в жизни не смогут избавиться от этой кабалы. Вот, пожалуй, один из таких вот моментов, который бы мне очень хотелось, чтобы люди молодые поняли, что они делают. Вы считаете, что на повестке дня в первую очередь стоит не признание Конституции или изменение Конституции. Пусть... А то, что Конституция это инструмент в руках правящего класса всего лишь такой же, как и все государство. Пусть. Э... И его, то есть могут они не соблюдать или соблюдать, как им нравится. Пусть сначала будет так, как все есть. Почему? Потому что, э, ну, если, э, ну, как это сказать? Читать ее, допустим, действительной, даже, допустим, действительной, она все равно не работает на население, на граждан, только лишь потому, что если взять э, э, такой закон, как, например, Жилищный кодекс Российской Федерации, 188 ФЗ, он считается недействительным по той же самой Конституции Российской Федерации, то есть был не соблюден э, закон опубликования. Просрочен. Раз просрочен, он уже считается недействительным. Однако же по этим, значит, э, ну по этому ФЗ закону, жилищный кодекс Российской Федерации работают все ЖКХ. Нет, Абсолютно. я понял, что вы хотите сказать. может быть, дело не в Конституции? А дело в том, у кого власть в руках. А у кого власть в руках, тот и по Конституции, и помимо Конституции будет по факту, да, так как у нас сейчас капитализм, эксплуатировать трудящихся просто, и все. Вы правы, это на самом деле так, а мы не можем пока ничего не, не сделать. Почему мы не можем делать? Да потому что народ не объединяется. Народ, наверное, еще спит и думает, что за него кто-то что-то может сделать. Да никогда в жизни никто ни за кого ни, ничего не сделает. Это дело нас самих. Если мы захотим, мы сможем что-то изменить. А если мы не хотим и будем спать, сидеть каждый у себя дома, мы действительно ничего не сделаем. А на какой почве должен объединиться? Ну, Есть ли народ бы, или не хотя, весь? Хотя бы такой простой ну, вопрос, как, например, народные депутаты, э, которые значит, бы собрались, заявили о том, что они являются ну, совет народных депутатов, пусть будет, пусть будет просто народный совет который бы мог заявить о себе той же самой администрации, о том, что они существуют, о том, что они хотят, значит, тоже баллотироваться, так скажем, в выборах в народные депутаты, которые существуют у нас, а раз у нас существуют выборы, почему мы не выбранные не, выборные лица. Вот что я хотел сказать. Мы сейчас опять вопрос о власти затронули. Ну, да, Вы хотите, чтобы администрация поделилась властью с народными некими избранниками, настоящими, да? Добровольно. Пока речь идет о том, что мы все равно должны быть среди тех депутатов, которые сейчас держат власть. То есть, если у Госдуму Саратова есть депутаты... Есть. Почему не выбирают от народа вопрос? Так для того, чтобы выбрали от народа, мы, народ, должен заявить о себе как-то. Я так понимаю, больше я никак не понимаю. Вот. А как народ может о себе заявить? Я же И весь, раз, весь, ли народ? Объедин, Объединившийся. На совет? какой почве? Ну, как? Советы объединиться? То да, есть, просто на местах объединиться. должны Народный объединиться совет. советы. Народный совет. Я вашу мысль понял. Ну, вот я еще раз повторяю. Некоторая масса людей, группа, объединилась в Совет и заявила о своих правах на власть, я так понимаю? Не, не на власть, а на то, чтобы от своего Совета, значит, тоже выставлять кандидатур, я имею в виду депутатов. Ну, Если депутаты... Каждый каждый, каждый, каждый объединенный Совет, скажем, допустим... Ленинский Совет, это Ленинский район, допустим, Заводской район, допустим, еще какой-то Кировский район, там, я не знаю, ну и Волжский район, допустим. Если они будут объединяться в Советы, то получится от каждого района уже будет хотя бы по одному депутату, избранных от народа. Вот что я имел в виду. А сколько всего депутатов? Ну, я точно не знаю. Если я, один, это, один я там что-то сыграет, не роль сыграет один человек? Там? Нет, э, уже будет 4, так? а там, я не знаю, может быть и больше будет, ну сколько вот. районов. Вы хотите, фактически, чтобы поделились с ними законодательную власть? Обязательно мы должны. Добровольно. А, а как еще? Если не добровольно, то понятно, что, то понятно, что просто нас власть кидает. А раз наша власть кидает то только будет революция. Но я не призываю к революции. Вопрос такой. Кому принадлежит сейчас власть? Ой. Класс какой-то или группа людей? Ну, я так думаю, что скорее всего начинается все с губернатора. Губернатор, потом идет администрация, потом идет Госдума, которая пляшет под дудку, или наоборот, под дудку кто-то кого-то пляшет. Я точно не могу сказать. Я еще, так сказать, не докопался до этого. Вы говорите о чиновниках, неких да, да. представителях вот этих да, вот да, о, да. законодательной власти. А они из вакуума взялись? Откуда они взялись? И кто-то назначил, возможно. Конечно, губернаторов точно назначают. В Госдуму... Как якобы выбирают? избирают? Да, якобы избирают. На самом деле, эти избрания проходят все, мы знаем, как они проходят. И не ну, фактически их назначают тоже, можно сказать. Да, только так, по спискам. Да, только это все назначение якобы от людей, от народа. Только как оно происходит, все мы знаем. Вот, а кто назначает? Ну, опять такие. Я думаю, что те же губернаторы, администрация. Ну, сверху, короче, идет все. Вот, сверху. А может быть есть какой-то класс, которому выгодно, когда их кто-то обслуживает и дает получать им прибыль, извлекать. Подошли... Класс капиталистов. Подошли к истине, подошли к истине, да, точно. Так оно и есть, но я еще раз говорю. Они стоят в сторонке и, и да, управляют... Своими, своими, так сказать, финансами, можно сказать, и управляют не только уже нами, но и управляют даже и этими людьми. А когда у вас есть деньги, вы можете снимать, назначать, сами входить в состав правительство Абсолютно и так верно. далее Абсолютно как они верно. и делают но это но это называется опять-таки э, если даже э, так скажем будут избирать за деньги а за деньги опять заставят отрабатывать эти деньги а как только делая вид что ты работаешь нет конечно депутаты и губернаторы и все там даже вплоть до президента они должны отрабатывать свое доверие которым оказал правящий класс так оно и есть Иначе, если они не будут этого делать, их просто не станет на их местах. Абсолютно верно. Абсолютно. А, и, соответственно, подошли к такому вопросу. Какой выход из ситуации все-таки вы видите? Кроме Знаете, советов. Если честно, я сам ничего не могу сказать, из-за чего и почему. Из-за того, что я не хочу принимать на себя такую смелость, что-то заявлять. Из-за чего? Из-за того, что... Мы все, так скажем, подвержены тем, что за нами просто-напросто за всеми следят. И любое мое не очень, так скажем, решительное слово, которое вылетит из моих уст, будет использовано против меня. Поэтому я пока воздержусь. Ну, насчет слежки и теории конспирологии мы пока... Не будем разговаривать. Но, тем не менее, так как ситуация развивается, правящий класс, вы видите, усиливает эксплуатацию, усиливает грабеж наемных работников через увеличение коммунальных платежей, снижение номинальной части пенсии, заработных плат, увеличение цен и так далее. Это в любом случае приведет к какому-то социальному взрыву, возможно, да? Обязательно приведет когда-нибудь. Это, я думаю, что должно произойти, потому что, потому что люди долго терпеть не смогут. Вы согласны с тем, что если мы до этого момента не осознаем, что необходимо стремиться к социализму, к коммунизму, то этот протест будущий оседлает те же Навальные, те же нодовцы. нодовцы и так далее, националисты. Так оно, может быть, и произойдет. Тем более, что э, когда был 9 съезд э, народных депутатов СССР, вы, наверное, знаете, 9 июля был съезд такой, Вот на нем Хабарова Татьяна Михайловна решила, что почему-то Возглавить вот этот вот СССР должна Коммунистическая партия Российской Федерации. КПРФ. Да, да, так КПРФ. Конечно, возмущение у народа было безграничное. А вы считаете КПРФ Коммунистической партии? Я не могу сказать, что она коммунистическая. Я даже больше могу сказать. Вот я наблюдаю такого очень как сказать, прогрессивного человека города Саратова, такой человек, как Геннадий э, ну, депутат же областной думы. Я вот, честно говоря, не знаю там, кроме Бондаренко, никого. Бондаренко, Бондаренко. Бондаренко. Это Николай. Ник, ой, да, Николай. Фу, Николай Геннадьевич, он оказывается. Да, да, да. Вот. Так вот, даже э, взять этого человека, э, вроде бы он действительно освещает и правильно говорит, и правильно выступает э, э, в своих блогах и непосредственно в заседаниях, там где э, Госдума заседает. Он правильно дает тему, да, правильно дает э, посылы, чтобы что-то решалось, чтобы что-то делалось. А его связи с народом я не видел. И, наверное, никогда не увижу. А без народа ему тоже ничего не делать одному. Пусть он как хочет считает. Прав я или не прав, но я считаю, что я прав. Вы согласны, что это похоже на самопиар? Очень и очень сильно. Это больше похоже на пиар. Человек зарабатывает политические деньги. Да, да, он отрабатывает свои деньги, которые он получает. В каком смысле отрабатывает? Он народу показывает, что он борется. Он только показывает, что он борется. На самом деле есть поговорка же такая. Караван идет, собака лает. Похоже, согласен. Спасибо большое вам за интервью. Спасибо за уделенное время. Не за что. Самое главное, хоть бы дошли эти слова до всех тех, кто это будет смотреть. Я только желаю, чтобы действительно все в нашей жизни произошло только все в лучшую сторону. И я всем этого желаю. И здоровья, счастья, успехов. И самое главное, чтобы люди были добрее друг другу. И тогда, может быть, действительно мы что-то сможем сделать в нашей стране. Спасибо. До свидания. Всего Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Скажите, пожалуйста, вы наемный работник? Здравствуйте, нет. А чем вы занимаетесь? Я тут учусь. Раньше работал, но сейчас вообще я просто работаю. Сейчас теперь я только учусь, чисто учусь. Вы студент? Да, я студент. А в будущем вы будете наемным работником, правильно понимаю? Ну, да. А, вы в курсе, что туда, куда вы устроитесь, в любом случае, там есть хозяин, капиталист который будет у вас отчуждать часть, часть вашего труда. В курсе? Конечно, да. Ну, конечно, да. А оплачивать он вам будет, соответственно, частично за то, что вы работаете? Mm, ну да, конечно. Как вы считаете, это нормально? No. Правильно ли это? Ну, no, по-моему, это зависит от человека. От какого? От капиталиста или от наемного работника? Нет, от капиталиста, конечно. Вы считаете, что у него есть некие моральные качества, которые он использует, и может дать больше, дать меньше, да? Ну да. А вы не, не согласитесь со мной, если я скажу, что ему главная прибыль? И в зависимости от того, есть ли прибыль или нет, он и будет рассчитывать, на какую зарплату начислять наемного работника. Потому что если ему не будет хватать... Ну, соглашусь, не на сто процентов, но это... все-таки доброта должна присутствовать? Ну, да. Ну, можно, конечно, надеяться на определенную доброту, но действительно, если ему не будет хватать, он будет сокращать штат, вы в курсе, да? Ну, конечно, да. Если я поставлю себя уже на его место, конечно, да, я как бы сотрудника. Он начнет явно не себя? Нет, нет. Ну, то есть, эта ситуация не совсем нормальная для вас, правильно? Конечно, нет. Как вы считаете, можно что-нибудь исправить в будущем? Человечество может что-то исправить? Ведь везде капитализм сейчас. Ну, на самом деле, как бы я ни разу вообще не об этом подумал, но можно сказать, ну конечно, да, надо, конечно, что-то исправить вообще. Это ведь эксплуатация человека человеком по сути. Ну конечно, да. Но, как... Он может даже ведь и не работать капиталист, но при этом получает исправная прибыль, да? Ну да, конечно. А вы будете трудиться, ежедневно ходить на работу. И при этом часть труда вашего будет уходить неизвестно куда. Человек будет загорать на Бали, но при этом получать деньги. Да, конечно. Вот это несправедливо. Вы слышали о социализме, капитализме? Вообще что? Отличия между ними? А, если честно, нет. Ага. Ну вот немножко поясню. Значит, капитализм это то, что сейчас происходит. У нас есть хозяева бизнеса, капиталисты. Скажем так, класс не конкретные люди, вот, Вася Пупкин, а целый класс. Кто-то больше капиталист, кто-то меньше, кто-то чиновник государственный. Это тоже, естественно, можно сказать, рентный капиталист. А есть наемные работники, как мы с вами, которые просто трудятся, ходят на работу и отрабатывают свой хлеб, можно сказать. И часть своего труда отдают капиталисту. В лице государства, либо какому-то частному лицу. Вот это капитализм. Пока, чем он характеризуется? Тем, что есть эксплуатация человека человеком. Вам можно платить немножко, а себе забирать много. Социализм – это такой переходный период между капитализмом и коммунизмом, когда а, нет эксплуатации человека человеком, нет капиталистов, нету, все, что вы зарабатываете, ваш весь труд переходит вам не, и, и лично, и через фонды общественные. Например, ваши дети могут бесплатно поехать по турпутевке в пионерский лагерь. Вы можете бесплатно поехать в санаторий на отдых. Различные там гарантии государственные, жилье, пенсия. Вот сейчас, например, пенсия в курсе, да, что в России отодвинули до 65. Как во многих странах, кстати. При социализме, наоборот, этот возраст должен снижаться постепенно. Количество часов работы должно постепенно снижаться. Зарплата постепенно увеличивается, а цена постепенно снижаться. То есть это такая сказка, да? Я не знаю, вообще, как бы, я, если я сам вообще хозяин, и как бы рабочие у меня так и попросили, я по-любому не бы. Не согласились конечно, бы, да. Поэтому, поэтому социализм добивается революционным путем. Да, да. И такая ситуация уже была в России. Вы в курсе, да, что Советский Союз был у нас? Ну, конечно, да, я был, но детали именно вообще я не да. в курсе. Вот как раз в Советском Союзе был социализм до mm -hmm. 1953 -го года. Mm -hmm. Ну, я не повторюсь еще раз, вообще, как бы, да, я, я в курсе этого, но не всего. Поэтому это, как бы, не все не, не все детали, как бы, я знаю. Вот. поэтому я на такой, на такой вопрос, как бы, нет ответа у меня. Ясно. <связывая> ну, после сегодняшнего дня вы задумаетесь об Понятно. этой ситуации, Понятно. потому что у вас также, может быть, и вы пойдете в ситуацию, когда вас сократят, когда вам не дадут зарплату, когда ваша зарплата не будет позволять вам буквально элементарные потребности свои удовлетворять, да? У вас будут дети, которые будут, может быть, еще в худшем положении находиться, потому что усиление эксплуатации сейчас происходит каждый день, можно сказать. Вот. И вы будете знать корень зла, корень этого зла. И будете видеть, против чего надо бороться в будущем. Вы откуда? Я сам египтянин из Каира именно. А. Привет египетским наемным работникам. Привет, египет. Все, спасибо большое за интервью. До свидания. До, свидания. До свидания. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Скажите, пожалуйста, вы наемный работник? Да, работаю по специальности. Вы в курсе, что у каждого наемного работника чуждается часть труда в пользу капиталиста? Конечно, в курсе. Я думаю, все люди, которые работают, по крайней мере, знают об этом. Ну, часть этого труда, соответственно, переходит в прибыль. Вас эта ситуация устраивает? Ну, пока, к сожалению, нет денег на свое дело, приходится жить. В общем-то так. Ну, вы видите выход только в том, чтобы свой бизнес начать, ну, да? Ну, это один из выходов, это, конечно, начать свою предпринимательскую деятельность, да. Но другой из выходов, надеюсь, это, <свы> это смена власти в какой-то степени. Да, ну вот даже если взять статистику, то сколько там процентов, да, фирма остается на плаву через три года. не нужно об, этом, об этих цифрах да, говорить, то есть это вы, ужасные мы, цифры. Мы все можем попытаться, но только единицы смогут выиграть действительно в лотерею, да? Ну, можно и так сказать, шанс один из тысяч выпадает, если не меньше. Ну, я понял, вас ситуация это не устраивает. Какой выход, значит, смена власти? А на что менять? Кого менять? Что менять надо? Ну, я думаю, на личности смысла переходить нет, нет. потому что то здесь то нужно э -э менять картину именно кардинально, разом везде но к сожалению наверное если так немножко углубиться в ближайшие лет 10-15 это вряд ли произойдет угу. то есть смена поколений иными С словами должно при, должна произойти. человек должен быть условно как у нас происходит у него уже что-то имеется он себе хочет больше и он идет к большему а когда у человека чего-то нет он стремится к этому нужен человек который будет именно стремиться к этому как раз Простой, скажем так. Вы, а имеете ви, вы имеете в виду руководитель? Будет такой. Или и руководитель, как? и вообще в целом общество, я имею в виду. Потому что если у нас, э, как это более правильно назвать, у нас на текущий момент идет передача ну, из поколения в поколение, грубо говоря. А если там сидит отец, мать, бабушка, продедушку, условно говоря, значит его внуки, сыновья и так далее будут сидеть, грубо же, где-то там же. Угу. И занять шанс у какого-то иного человека это место, ну, к сожалению, крайне мало Мы сейчас, вот смотрите, мы сейчас говорим об идеалистических вещах Кто-то хороший, кто-то плохой А вот до этого мы затронули тему объективную У вас отчуждается часть труда Вот смотрите, в какую сторону она отчуждается? В сторону прибыли, да? А прибыль это куда уходит? А об этом уже история умалчивает. Да, в офшоры там куда угодно, да? Может быть, конечно. На что угодно, но не мы на нас. Не этого мы не знаем. Частично это нам не знаем. Частично может быть, государство то, что пишут, только то, что говорят. Частично может государство тратит на нас что-то, да, там, ну иногда делают все-таки, да? да, дороги конечно. там, что-то платят какие-то ну, деньги, гроши. Скажем так, создают вид работы. Да. Так будет более корректно. Так вот, если взять те деньги, которые уходят куда-то в неизвестном направлении, и и эти деньги на народ. Ну, возможно, будет с этого какая-то возможно, но <с> все зависит сугубо от людей, от их менталитета, от того, то, что они хотят, и то, что сейчас есть, и то, что они хотят в итоге. Ну, правильно. Эти деньги просто так не возьмешь. Конечно. Их никто их просто их так не даст. Их не взять, никто их не даст. А вот. о социализме слышали? Да, слышали. А чем отличается от, капита от капитализма? Ну, в основном, там, я думаю, там все более прозрачно. А вот как раз ключевой момент – это отсутствие капиталистов. Это само собой. И отсутствие, соответственно, вот этого отчуждения, прибыли. Я говорю, все вещи более прозрачны, в какой-то степени. Да. И отсутствие эксплуатации человека человеком. Но вы как, социализм поддерживаете или капитализм? В принципе, здесь не имеет смысла. Уклоняться в какую-либо из сторон, потому что что э, у капиталистов, что у социалистов, э, везде хватает своих людей. Все зависит не от направления, а конкретно от человека. Конкретно от того, что э, они конкретно видят перед собой, то, что они конкретно хотят сделать. Дело в том, что вот капиталисты есть, это класс. А социалистов нет. Так, это нет, не да. существует. Социализм, он не подразумевает на, наличие класса социалисты. Социализм подразумевает, что есть только работники, трудящиеся, они даже уже не наемные, они просто пролетариат, который трудится сам на себя. Вот представляете себе картину. Конечно. У вас сейчас зарплата, я не знаю какая, предположим, какая-то вот номинальная зарплата, и при социализме... Те деньги, которые у вас отчуждаются, возвращаются вам же. Пускай не номинально может быть. Может быть, зарплата даже не изменится. Но вы можете бесплатно поехать отдыхать. Вы можете бесплатно отдать своего ребенка куда-то в пионер-лагерь. Да? Вы вы, у вас есть гарантии получения жилья бесплатного. Пенсии не в 65, как сейчас, а наоборот, этот возраст должен снижаться. Гарантии снижения цен. И так далее. Ну, это, конечно, все интересно. Это, это сказочная одна, к сожалению. Ну даже не к сожалению. К радости она у нас одна большая с очень хорошей историей. А если я вам скажу, что такое было уже в нашей стране? Да, ну это понятно, что это такое, когда-то было Но время идет, люди меняются, мировоззрение у всех меняется Не исключено то, что даже у капиталиста а... будет то же самое мировоззрение У социалиста будет такое же мировоззрение Я же говорю, здесь все сугубо зависит да, от людей, вот а от конкретного Вот такая картина, вот вы живете сейчас свободной жизнью, отдыхаете У вас все хорошо, вы кушаете мороженое, да? И вдруг вы каким-то образом, добровольно или недобровольно Все это, нет, это все не мое, пойду-ка я лучше в тюрьме посижу, например вот такого же не будет, наверное, да? Ну, я не совершаю никакого правонарушения. Нет, я в смысле... просто... Не идти в тюрьму, конечно. Нет, я... Абстрактное мышление такое. Соответственно, почему нет, сейчас нет, мы нет, отказались нет, от всего то, хорошего? Нет, почему с какой-то стороны, если мне это будет интересно, почему бы не попробовать себя? А, почему бы ну, не. вы там побудьте, тогда, я думаю, вы точно, точно не согласитесь. Полка двух конца. Вот смотрите, то есть население каким-то образом отказалось от всего хорошего, того, что было раньше в Советском Союзе, да, еще до 1953 года при Сталине еще. И, и приняло вот эту картину, когда, да, вроде бы есть колбаса в магазине, да, которую невозможно купить или которая говно откровенное, да? Можно а, купить машину старую какую-то, да и да, да. и что-то там, да, вроде и на марку и ездить на ней, да. Но у вас нет никаких социальных гарантий. У вас все это может быстренько закончиться. У вас деньги вы накопите, они у вас растворятся в инфляции. Вопрос правового института. Жилье а готовы, в кредит, да, в ипотеку. Вопрос правового института. Будет он работать или не будет? А это вот как раз зависит... А гарантии это тоже никто не дает а... с этой стороны. А, а, смотрите, не там, не там. а вот здесь сейчас мы затронули вопрос о власти. А сейчас да. мы затронули вопрос о власти. Кто ее осуществляет и в чьих интересах. Вот а, если сейчас при капитализме есть правящий класс, это капиталисты, и они в своих интересах все делают, чтобы им получать прибыль. Прибыль дальше получать и увеличивать желательно ее. И как можно больше, и как можно быстрее. Ну, Опять-таки, здесь это сугубо вопрос людей, потому что, раз они здесь такие здесь, а у капиталистов, которые именно заинтересованы в своей какой-то личной выгоде, там тоже будут такие же люди, которые будут заинтересованы в своей личной выгоде. Вот. Везде они будут, и везде они будут делать все для себя. Везде они будут, но если мы будем воспитывать людей по-другому, то... Это уже вопрос, я думаю, не сколько воспитаний, сколько а, того, что это идет уже достаточно давно. И, скажем так, это, грубо говоря, это вошло в норму вещей, в норму морали. То есть вы считаете, что человек рождается и сразу становится, ну, например, преступником? Я не утверждал, что он сразу становится Все -таки, преступником. Все-таки, наверное, среда влияет, а -а -а нет? Имя это именно конкретно. Вопрос того, что происходит, что он, когда человек начинает сознательно мыслить, видит, и что он понимает, если он не будет, грубо говоря, делать так же, так это, вот, конечно, если... стадное чувство, но все же вот э, вы... у него иного не, не, не выйдет, грубо что, говоря. Я перебиваю, вы родились еще в Советском Союзе? Ну, 95-й год это уже то переломный уже, момент. Уже не Советский Союз да. далеко, да? Так ну, вот, а я вам могу ну, сказать, что, кончено, что в Советском будет. Союзе мы читали еще с раннего возраста, да, еще нам читали книжки о том, что все профессии одинаковые. Все профессии хороши, к примеру. Это это только один, так сказать, маленький сектор беру того, что нас воспитывает. И, соответственно, все профессии хороши. Что ты пошел токарем работать? Что ты пошел а, слесарем работать? А, что ты пошел прощи, трактористом работать? Да. Раб да, ты одинаково Серьезно нужен работал? обществу, одинаково нужен обществу. Сейчас есть такое? А. Сейчас воспитывается, по-моему, немножко в другом ключе, да? Как можно денег зарабатывать больше? Ну, я думаю, что тогда люди. И кем угодно работай, только денег больше зарабатывать Ну, я не знаю. У меня такой проблемы не было. Я направлено учился по специальности, направленно работать. Вот сейчас вам за вашу специальность будут платить, например, 10 тысяч рублей в месяц. Что вы скажете? У меня нет такой работы в моей среде. Ну, предположим, вот такая ситуация сложилась. Зачем от уровня жизни в данном регионе? Именно к вам так отнеслись, ну, предположим. Вы же уйдете? Вы же уйдете? Ну, если это мне будет нравиться, а если... если я буду, так сказать, альтруистом в этой деятельности, почему бы нет? А, то есть вы готовы ну, залезть в долги, нет? не... Ну, зачем? Под... Над... При желании, конечно, на если правильно тысяч? выстроить свою цепочку жизненную какую-то можно будет. Можно. Минималку. Можно. Можно. При желании Жить можно. в коробке? А зачем в коробке? Ну, у вас же ничего не будет вообще, даже на еду денег будет. С моей специальностью будет <laughs> Нет, я вам еще раз повторяю У вас есть только зарплата, картина идеальная И ваша зарплата минимальная вы не, Вот вы сейчас говорите, я буду альтруистом Но на самом деле мало кто согласится быть альтруистом Многие, наверное, будут искать ту работу, где хотя бы что-то платят но ну, мне нравится моя деятельность и, и, в принципе, я думаю, я бы остался. За эти деньги я бы остался на Нет, работе, мы, мы, берем, мы, мы берем идеального, вы, не, не вас конкретно, ну, а любого человека. Вот 90-е вы застали, 95-й год, а до этого очень многих людей сократились заводов. И куда вы думаете они пошли? Они пошли торговать По на рынок. Потоку, да. Ученые, врачи, учителя пошли торговать на рынок. Почему? Потому что нужно было что-то кушать. Тут не до альтруизма уже, извините меня. Но это тогда, это сейчас. Сейчас, вы думаете, не пойдут. Все зависит от людей опять-таки. Хорошо, я вам желаю, чтобы у вас все было хорошо и дальше, чтобы вам платили хорошую зарплату, но... Уже не в этой стране, но это останется за кадром. А, ну ладно. Но но развитие да, но развитие капитализма неумолимо, я вам могу сказать. И вы видите, что коммуналка растет, цены растут. Причем во всех странах, где бы вы ни находились, говоря, есть сейчас капитализм. Мясо выросло в июле на 10%. Вот и, А ваша зарплата номинальная, там какая угодно, она растет не такими быстрыми темпами, к сожалению. Поэтому думайте, ну да, к сожалению, с этим один думайте, один, выбирайте. Да. Если вам пока капитализм так, так же, как и социализм близок, то ну, я и... вам сочувствую. До свидания. Спасибо. Главное, чтобы осталось сочувствовать.